эту аудитория. У нас в эту субботу пройдут очередные бойные ночи UFC, UFC Fight Night. И хочу рассмотреть бой основного карда в тяжелом весе между Алексеем Олейником и Элиром Латихи. Ну, Алексей Олейник это живая легенда смешанных единоборств из России, которому уже 44 года. Провел он 59 боев профессионалах, из которых одержал 43 победы, что довольно-таки для тяжелого веса. Подавляющее большинство своих боев он закончил с обменьшенными, что говорит о достаточно высоких навыках у грепплинга, которыми обладает дядя Леша. Есть у него неплохой панч, но учитывая пробелы в ударных навыках, серьезную угрозу эти удары не предоставляют. Плюс, ко всему уж в крайних боях оленек испытывает проблемы достаточно серьезные с кардио, и вот эти вот панчи с каждым раундом в принципе ослабевают и ну, что можно сказать возраст возраст Латифи Латифи шведский боец он матча соперника на 6 лет это базовый боец с не особо выдающимися навыками стойки пришел он из тяжелого веса ну, точнее в тяжелый вес из полутяжелого веса где в принципе чередуал победы с поражениями середняков дивизиона он выигрывал, а вот топы доставляли ему серьезные проблемы и как итог а, поражения. В тяжелом весе провел он два боя, где в обоих пытался а, заряжать своего соперника, что ему более-менее а, удавалось. Но, правда, исход боев был разным. Допустим, против Дерека Люзиса он потерпел поражение, а вот победу ему дали против Босера. Алиник, а, вероятнее всего, дорабатывает контракт с ЮСИ. Возможно, мы видим один из последних боев для Делиоши, если не последний. Вполне вероятно, если Алексей проиграет, его могут уволить из UFC, учитывая, что это будет четвертое поражение подряд, плюс возраст бойца. Ну, сильная сторона Латифи – это борьба, естественно. Ну, а сильная сторона Дзелёша – это партер, где Оленик вполне способен словить Латифи на ошибки и, в принципе, закончить поединок. И коэффициент на это 4, что, в принципе, довольно-таки неплохо. Если же этого не получится сделать, то исход боя, вероятнее всего, завершится в пользу Илира, И это будет, скорее всего, решением судей. И коэффициент на это 3,24, что, в принципе, тоже довольно-таки неплохо. И кто болеет за Элира, не верит олейника может попробовать поставить на это. Я же буду однозначно топить за олейника и, естественно, ставить на него. Ну, вы же оставляйте свои комментарии под видео. Подписывайтесь на канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику. Также подбирать интересные коэффициенты. Ну, а так ставьте лайки. Все, давайте до следующего видео. Пока.